В нашем сегодняшнем видео электроригельные замки, электрозадвижки, моторные цилиндры, полностью моторные корпуса замков. Это все абсолютно разные устройства, как по своим характеристикам, по задачам, которые они могут выполнять. Можно проследить закономерность соотношение стоимости и полученного результата.